Итак, ребята, всем привет! Очередное приобретение наше это кухня-стол. Вот в такой упаковке. Удобная очень сумка. Сейчас проверим, сколько весит, какие размеры. Ширина 64 на 52 толщиной 10 вес Для мобильности. Вес 7900. Очень даже достойно. Материал очень качественный упаковки. Посмотрим, что внутри. Внутри имеем вот такой вот складной стол. Как чемодан. Имеется ручка. Очень удобно. Можно переносить даже без чехла. Мы здесь уже придумали сверху такую клеенку защитную, дабы не царапалось. Сбоку имеются защелки. Отодвигаем их с двух сторон. И дальше просто поднимаем вверх и отщелкиваем ножки. Все элементарно, просто и интуитивно понятно. Дальше, чтобы зафиксировать, опускаем такие фиксаторы, которые не дадут столу сложиться. Вот, собственно, и стол. Максимальная нагрузка, как заявлено производителем, 45 кг. Достойно. Имеется у нас москитная сетка которую можно вот так открыть. Внизу расположены подставки. Мы одну располагаем вверху, чтобы можно было расположить здесь какие-то наши предметы. И имеется раз, два, три, четыре кармана для бутылок. Бунки глубокие. 0,7 или литр кока-колы точно влезет. Две полки, закрываем, чтобы не имели доступа никакие насекомые. С одной стороны у нас есть два кармана, куда тоже можно что-то разместить. Есть крючок с одной стороны и с другой стороны. Ну, допустим, какой-то мусорный пакет, либо еще что-то. И также два кармана с другой стороны довольно таки удобно снизу у нас есть ножки которые выкручиваются диапазон регулировки порядка 3 сантиметров если вы его расположили на какой-то неровной поверхности можно выровнять уровень что сказать крутой стол я думаю, при любом походе вам это очень сильно пригодится. Приятный на ощупь, качественные материалы, качественная ткань. Я думаю, нам это будет хорошее подспорье. Поэтому ищите его на просторах интернета. Название будет в описании. Всем хорошего отдыха! Пока!